Перед вступлением в поединок. Ответьте на вопрос. Ради чего вы боретесь? Это адреналин? Острое ощущение того, что смерть постучится к вам в дверь и посмотреть, кто ответит. Ради защиты людей, которые всегда прикрывали вашу спину? А как насчет мести? Вы себя убедили, что за каждую пролитую каплю крови нужно отомстить? Почему мы все тут? У каждого из нас есть свои причины. Я уверен, нам есть ради чего бороться. Подумайте, ради чего вы сражаетесь? Стоит вам вступить в бой, и у вас уже не будет времени сожалеть, дышать и останавливаться. разговорчивее, чем я ожидала. Сосредоточься на бою. Нам нечего больше обсуждать. У вас будет время только на то, чтобы выжить. Играй вместе с Зона Гейм. Все ссылки указаны под видео.